Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна и я продолжаю выпуски про задачи на сплавы и смеси. Сегодня я решаю для вас две задачки для подготовки к ЕГЭ профильного уровня. Поехали! Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% меди, второй 14% меди. Масса второго сплава больше массы первого на 10 кг. На вашем месте я бы подчеркнула это предложение к которому мы с вами еще вернемся. Из этих двух сплавов получили третий сплав, содержащий 12% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. Когда мы решаем задачи на сплавы, вы должны писать отдельно концентрацию и отдельно писать массу каждого сплава. Первый сплав за массу мы возьмем за x, Массу второго сплава мы возьмем за y. Тогда масса третьего сплава у нас будет собрана из э, суммы э, массы первого сплава плюс масса второго сплава. Получается, масса третьего сплава будет x плюс y. Что по задаче нам нужно найти? Найдите массу третьего сплава и ответ дайте в килограммах. Ну а теперь составим систему. Итак, нам сказали, что взяли 5% массы первого сплава с концентрацией 5% то есть я запишу 0,05х, плюс масса второго сплава с концентрацией 14%, то есть 0,14у, и получили э, третий сплав с концентрацией 12% с массой х плюс у. Дальше. Масса второго сплава больше массы первого на 10 кг. Если здесь говорят о массе, значит, вы и берете массу. Масса второго сплава, то есть y, больше массы первого, то есть минус x, на 10 килограмм. Иными словами, мы бы могли сказать так. Масса второго сплава больше массы первого на 10 килограмм. А когда одно больше другого, это разница, что мы с вами и записали. Ну а теперь посчитаем. Для решения этой волшебной системки я буду использовать способ подстановки. Сначала я упрощу первую строчку. Мне не нравится считать в десятичных дробях, поэтому я домножу на 100. Получу 5х плюс 14y равно 12 умножить на x плюс y. Раскрою, наверное, скобочки сразу. 12х плюс 12y. Дальше. Выражу y. Его выгоднее выражать, потому что он положительный. Дальше. Посчитаю первую строчку, приведу подобные. Иксы с иксами, у с у. 5х минус 12х плюс 14у минус 12у равно 0. Дальше я вторую строчку переписываю. Досчитываем иксы. 5 минус 12 минус 7х. 14 минус 12 плюс 2у равно 0. Настало время подстановки вот этого выражения. И подставляю вот сюда вместо у. Что у меня получится? Минус 7х плюс 2 умножить на 10 и плюс х равно 0. Решаю уравнение. Минус 7х плюс 20 плюс 2х равно 0. Минус 7 плюс 2 минус 5х равно минус 20. При переносе через знак равно, знак меняется на противоположный. Делю на минус 5. Масса первого сплава составляет 4 килограмма. Теперь считаю массу второго сплава. Значит, х у меня равен 4, тогда у равно 10 плюс 4. Масса второго сплава равна 14. Я смотрю вопрос задачи. Найдите массу третьего сплава и ответ дайте в килограммах. Чтобы получить третий сплав, нужно сложить массу первого и второго сплава. Тогда масса третьего сплава, это будет 4 плюс 14. И масса третьего сплава составляет 18 килограмм. В ответ пишем 18. Ну а теперь вторая задачка. Имеется два сплава. Первый содержит 10% никеля, второй содержит 35% никеля. Из этих двух сплавов получили третий сплав массой 225 кг, содержащий 25% никеля. Насколько килограммов массы первого сплава было меньше? Масса второго. Для начала надо разобраться, чему же все-таки равна масса первого сплава и масса второго сплава, чтобы найти их разницу. Если в прошлой задачке мы брали массы в наших сплавах за разные буквы, то в данной ситуации тут нужно поступить немножечко по-другому. Первый сплав, его массу вы берете за x, Тогда масса второго сплава будет 225 минус x. В эти 225 кг входит масса первого и масса второго сплава. Знаем мы массу первого сплава, мы найдем массу второго. Как? То есть мы отнимем от всего сплава массу первого. Итак, складываю первый сплав с концентрацией 10 процентов. Я 10 делю на 100, получая 0,1, умножая на х. Плюс второй сплав с концентрацией 35 процентов, умножая на скобочку 225 минус x. Равно третий сплав с концентрацией 25 процентов умножить на 225 килограмм. Просто решаем уравнение. Я бы, наверное, все-таки избавилась от десятичных дробей. умножая на 100. Получаем 10х плюс 35 умноженное на 225 минус х равно 25 умноженное на 225. М -м -м, что мы видим? Вся строчка кратна пятерочке. Почему бы нам не поделить? 2х плюс 7 умножить на 225 минус х равно 5 умножить на 225. А дальше я продолжаю решать уравнение. 2х плюс раскрываем фонтанчиком 7 умножить на 225. Минус 7х равно 5 умножить на 225. 2х минус 7х будет минус 5х. Переношу сюда. Получается 5 умножить на 225. Минус 7 умножить на 225. Если честно, мне лень умножать. Сейчас вы поймете, что я тут вытворяю. Минус 5х равно 225 умножить на скобочку 5 минус 7. По большей части я это делала, чтобы максимально упростить. Делю обе стороны на 5. Минус х равно 225 разделить на 5. 45. 5 минус 7 на минус 2. Умножаю на минус 1, и тогда масса первого сплава составляет 90 кг. Масса первого сплава 90 кг, тогда масса второго сплава мы ее брали за 225 минус х. Тогда 225 минус 90, и я получаю 5, 22 минус 9, 3, 135 кг. Отвечаем на вопрос задачи, на сколько килограммов масса первого сплава была меньше массы второго. ну Тут просто от большего отнимаем меньше. 135 минус 90, получаем 5, 13 минус 9, 4. Разница была в 45 килограмм Большое спасибо, что смотрите мой канал. Я очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно оказалось для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал и добавляйтесь ко мне в инстаграм. До встречи в следующих видео!